Господь нас благословил. Хочется, чтобы мы получили благословение, какое-то слово от Господа, утешение. И чтобы не напрасно прошло это время, нам нужно следить за потоком Божьим, куда направляется поток Божий. Чтобы, потому что поток Божий, он полон воды. И он хочется зачитать одно месячное написание и немножко порассуждать. И мы будем идти до молитвы Исаия, 44 глава. Пятый стих я зачитаю, один скажет, я господин. другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею, я господин, и прозовется именем Израиля. Вот такое имеется написание, коротко, чтобы немного хочется информации давать, но так узко, именно узко порассуждать над этим местом священописанием, что... Один скажет Я Господен, другой назовется, а третий рукою своей напишет Я Господен. Вот эти три, таких три положения бывают, когда человек иногда говорит: Ну, тут мы живем в такой стране, где все христиане, как бы: и все говорят: Ну, на, здесь написано: Один скажет. Просто мы говорим Я Господен. Как, бы, как бы все говорят: встретишь, даже человека. Ну, как-то и одетого по-другому, и это, и говорит, верующие вещи, крещен, крещен. И так, вот мы живем в этой стране, так, всех, как бы, христиане. А здесь, как бы, Дух Святой через Исаию, он, он говорит, как бы, на больший уровень, на высший уровень выводит народ Божий, как бы, чтобы нам не просто сказать, что я Господин, или не просто называться именем Божьим. Но написать своей рукой ⁇ Я Господин ⁇ И назовется написано, «Напишет своей рукой. Это не просто так. Это не просто написать своей рукой, что мы так... Ну, легенько как-то так, легкое такое.. Ну, легенькое какое-то такое, что написал и все. Это надо что-то потрудиться, что-то сделать. Это не просто назваться или сказать ⁇ Я Господин ⁇ Можно много говорить ⁇ Я христианин ⁇ Можно много посещать собраний, Можно много как бы говорить «я верующий», «кришчан» или как-то это, но не иметь Господа. Хочется сегодня так бы перевести нас на такой уровень, чтобы познать глубже Господа, чтобы нам более и более углубиться, как бы. не просто как бы назваться, сказаться, а взять свою руку и написать на нашу семью, на наших детей, что «я Господин». Не просто, не просто как бы, чтобы, чтобы какие-то ну, какие футболки носить, что я христианин, или какие-то, может быть, носки купить, что где-то с миссией, а просто чтобы внутри нас был Господь, чтобы мы чувствовали Его присутствие каждодневно. Чтобы как бы, нам не нужны какие-то атрибуты будут, не нужно как-то одеваться специально или что-то другое делать. Но внутри нас будет Господь это написать рукою своей. Это сказать: Господу, я согласен на все твои. Твои правила на все твои истины, на все твои законы, которые ты положил в Слове своем. Аминь. Это не просто так. Это путь. Это, это не просто за один день сказал, и все и так получилось. На это путь, по которому нужен найти христианину, путь, который избирает человек нарочно осознанно, не просто когда тебя заставляют, говорят, пойди в церковь, там, пойди в церковь какую-то, в Дом Отца или еще какую-то церковь, но когда ты сам себя, тебя не надо как мотивировать, но ты сам себя, внутри тебя Дух Святой мотивирует идти в служение, делать добро, молиться, как-то поститься, что-то делать для Господа, это рукою своею. Никто твою руку не возьмет и не напишет, я Господин, это только ты и я, мы сделаем решение такое пред и Святым Господом, когда видит небо, и когда осознаем мы, что мы хочем служить Господу. Мы не просто лицемерно или не просто как-то для палочки, для какого-то журнала, где-то, чтобы успокоить свою совесть, что-то делаю. Склонил колени, успокоил совесть, и все, и спокоен. Это не так. Но если я молюсь, значит, я достигаю неба. Покуда я не достигну неба, и небо не ответит мне, я не встану с колен. Аминь. Это когда я пущуся, я понимаю, что я не просто не ем, не просто не кушаю сегодня, но я убираю всякую раздражительность себя. Я понимаю, что я быть должен быть в состоянии, я при бываю с Господом в этот день поста. Если я читаю Библию, это не книжка для меня, это не просто какой-то рассказ, но я читаю Библию, дочитаюсь до того, когда Слово Божье заговорит до меня. Аминь. Это я пишу рукою своей «Я Господень». Это не просто так, что я называться именем или сказать просто. Сегодня многие говорят, сказали, я верующий, я принадлежу к той церкви. И где-то просто как в уликах, знаете, трутни. Вот трутнями, просто всю жизнь трутнями такими, но это быть этой пчелкой плодовитой, которая носит, которая дает, которая может обогреть, сколько всех не обогреешь, но сколько в твоем уделе, сколько Бог положил тебе, это я Господин. Аминь. Это тогда, когда Господь дает тебе благодать, молитву дает, это когда общение с живыми и святым Господом. Аминь. Это не просто покричал, собрался или что-то, попел какие-то песни, нет, это, это внутренность, это стержень внутри тебя, я Господин согласен ли ты писать сегодня своей рукою я господин или просто с этого собрания выйдешь и скажешь ну хорошо было собрание кто то говорил где то помолились и так и называться будем именем просто называться но надо написать рукою своею важно сегодня время когда бог запечатывает людей которые хотят служить господу аминь которые сегодня избирают добровольно этот путь не бизнес не расширение траками или что то это тоже надо но нужно сегодня рукою своею написать «Я Господен». Аминь. А Господь знает своих. Аминь. Готов ли ты сегодня по этому пути идти, пути смирения, сокрушения слез и рыдания. Аминь. Это не легкий путь, когда ты... Это не просто сказать «я христианин», это не просто присутствовать в церкви, но это любую работу, которую тебе дают, или что-то ты готов. Это когда ты собираешься в ресторане, и ты не упрятываешься, и видишь, кто-то там с Украины беженец, или ты сидишь в ресторане, и ты не прячешься от того, чтобы не заплатить. Но ты рвешься к этому реситу и думаешь, хоть бы мне первому заплатить, хоть бы мне первому досталась награда заплатить, за которого бедного или за нищего. Аминь. Это служение Господу. Это фундамент, это не просто сказать «я Господин, я христианин, я член церкви, я сижу и лавки уже от меня томятся». Это не об этом речь, но Господь хочет сегодня служения Духа. Аминь. Он хочет, чтобы мы чувствовали присутствие Божие, чтобы Он жил внутри меня и я жил Богом. Это не, Чтобы мы были Его народом и Он Богом нашим был. Аминь. Это не просто взывать до небес, а они молчат. Но когда ты беседуешь с живыми святым Господь, и Господь тебе отвечает. Аминь. О, как прекрасно это общение, когда народ Божий слышит трубный зов, когда он знает это, когда он знает голос Святого Духа, когда он знает голос Отца. Можно находиться в доме Отца и не знать голоса Отца. Аминь. Можно находиться в церкви, дом хлеба и хлеба не кушать, быть голодным и обездоленным и быть в депрессии и в каком-то расстроенном состоянии, но можно находиться в доме Отца и знать Отца. Аминь. Духом Святым, чтобы истин Бог, Он был внутри тебя, Он был внутри тебя и меня и чтобы ты чувствовал присутствие его не просто но каждоминутно, не просто где-то, когда-то, по, по временам, как написано, ангел сходил по временам. Не ждать этих времен, когда ангел сходит, гости приехали, может быть, что-то. Но внутри меня горит огонь живой, святой. Аминь. Истина Божья, она распространяется через мои дела. Это подобно, как в Старом Завете. Это место Священного Писания написано, и сделаны были колокольчики, и они звенели. Это христианину, которого на подоле эти колокольчики думали. Духа святого аминь и это это написано и сделали они деревянную золотую эту Дощечку висела у них, и на ней было начертано святыня Господу. Это так священники были, они не прятали где-то эту доску. Они с дерева было сделано, на золото было, и на ней было начертано святыня Господу. Аминь. Это не просто так было, это дорогой материал был. Это было святыня Господу, И если священник что-то не так сделал, это знали, что это священник. А сегодня многие прячутся от Господа, вошли, где-то поменяли штат, что-то другое другое, и все, и прячутся, но сегодня не надо прятаться от Господа, аминь, Господь знает тебя и меня, контроль Божий, он даже на этом месте и веса Божьи, он подает к этому собранию, аминь, и хотелось бы сегодня так приготовить себя, настроить на молитву и сказать, Господи, поможи нам сегодня соединиться, поможи мне сегодня ощущать Твое присутствие, чтобы святыня Господу на, моей, э, на моем кидаре было, на моей священнической одежде было, на моей машине не просто Иисус любит тебя, написано, а я обгоняю всех, подрезаю. Нет, но это я правильно еду, и мне не нужно написано что-то, это я не против, я просто так говорю, пусть будет и написано, но я должен жить правильно. Я должен служить Господу истину, Амин ибо истин Бог, Он не изменяется, и Он скоро грядет, аминь. И нам хотелось бы сегодня, чтобы Дух Святой обогрел нас на этом собрании, чтобы Он благоволил, чтобы окна небесные открылись, и, и Дух благодати сошел, умиление пришло в народ. Аминь. Так мало этого. Сегодня стыдно заплакать в присутствии Божьем. Или человек думает, о, там больше как-то ожесточилось сердце народа. Но хотелось бы сегодня, чтобы Дух Святой, он сегодня действовал в этом собрании. Аминь. Хочется, чтобы сегодня благодать Божья, она объясняла тебе, a palavra и то, что не сказал проповедник, или, может быть, не хватило красноречия, чтобы Дух Святой договорил до тебя, чтобы на наших одеждах были правильные надписи, чтобы внутри нас эта дочечка была святыня Господу. Аминь. Чтобы одежда наша, внутренность наша, она была посвящена Господу. Аминь. Это не просто, Это служение Господу. Здесь не человек. Вы не пред Ильею или перед кем-то пристали, но пред живым и святым Господом. Аминь. И хотелось бы ходить пред Ним в страхе и поклоняться Ему в трепете. Аминь. Ибо Он огонь поедающий, Он Бог любви, но и Он Бог строгий. И очень важно сегодня служить Господу правильно. Правильно поклоняться. Истина Божья. Аминь. Истина Божья, она сегодня попрота, она сегодня убрали ее с церквей, повыносили ее. Истина Божья, она сегодня на этом месте. Аминь. Романа Агис нас. И хотелось бы сегодня, чтобы дух благодати сошел на это собрание и чтобы он тебе выдал присутствие божье ты стал новым человеком и тебе захотелось повесить святыня господа на доме своем аминь на машине своей аминь на бизнесе своем чтобы знали эту святыня господу аминь храма ноги нас хотелось бы чтобы на твоей церкви была святыня господу там люди которые помогут тебе там люди которые отдадут тебе Почему сегодня этого нету? Почему сегодня это уходит из народа Божьего? Почему сегодня эту дочечку прячут? Она не золотая, на ней не нацарапано, на ней написано буквами там, и где-то невыгодно спрятал ту же дочечку, раз отвернул, где-то поругался на дилеровке, где-то что-то высказался, спрятал ту досточку. Какой же я священник, когда я ругался за парц, за болт какой-то, или за что-то другое в адвенции, или где-то разбирался так, что... Thank <laughs> you что проявилось мое неправильное положение. Какой же я священник? Куда ту досочку деть? Какие там колокольчики будут звенеть, когда ты приходишь в присутствие Божье? Бог, Он справедливый. Он видел вчера и третьего дня тебя. Он видел тебя и меня под подзмаковницей, когда мы были. Когда мы бизнес делали, когда мы грузы играли или что-то другое. Он видел тебя. Аминь. Он видел, куда финансы твои уходят. Куда они приходят. Он видит, как ты ими распоряжаешься, как я я ими распоражаюсь, и хотелось бы все отдать в руки Божьи и сказать, Боже мой, аминь, романес, истина Божья, Боже мой, поможи мне, поможи мне не просто говорить слова, но истину жить Тобою, крамин готес, чтобы жизнь моя, она была просто отображением Твоей любви, Твоей силы, и, и чтобы люди видели, как я говорю, как я делаю, и они поступали так, и говорили, истину в этом человеке живет Дух, и нового Бога. Аминь. Чтобы они видели, что этот человек готов помочь. Ночью позвонишь, а он поднимется и скажет, я помогу тебе, Вадим. Я выйду, выйду, сделаю тебе колесо или что-то другое. Готов ли ты? Это не просто назваться именем. Это не просто, но это написать рукою своею. Напиши рукою своею, я хочу служить Господу. Ибо время последнее. Время нужно избирать, кому мы будем служить. Где может быть Богом богам за рекой или богам Амореев или пойдем за этим светом, за этой модую, за айфонами, за инстаграмами, за этими делами или пойдем за живыми святыми? Аминь. Народ Божий. Сегодня Бог, Он хочет переплавить свой народ. Он хочет сегодня, чтобы святыня Господа была написана, чтобы спасать этот народ, который в страну, в которую мы приехали. Он хочет, чтобы дощечки наши были золотые, и на них было написано святыня Господу. Аминь. С кем нас? Чтобы это было не просто религия, форма какая-то. «Я пришел в церковь, я принадлежу к дому Отцу, но чтобы я был сыном Отца». Аминь, чтобы Дух живого Бога жил во мне, а воочие, чтобы святыня Господу было в доме моем, на кухне, в тайной комнате, в телефоне моем, в Инстаграме, где бы не было святыня Господу. Аминь, чтобы сайты мои, которыми я хожу, которые я смотрю, не были святыня Господу. Аминь. Аминь. Сегодня все должно посвящено Господу, чтобы отдано Господу. Это не просто так хождение или религия в церковь хождения, это служение живому и святому Богу. И хотелось бы помолиться в, это, в, этот, в этот день с вами, склонить колени и сказал, Господи, открой свои окна небесные, хай облако благодати сойдет на это место, чтобы нам не стоять, а чтобы нам упасть вниз пред Господом и поклониться, ибо он достоин. Аминь. Он один только достоин. Он пролил кровь святую за тебя. Он отдал Сына Своего Единородного. Он призвал тебя в свет Свой возлюбленного Сына и дает тебе спасение. Аминь. Но почему сегодня народ Божий так не ценит спасением? Так холодно относится. Променял на трака, променял на бизнес, променял на Мексику, на Гавайи. Променяли. Хотелось бы сегодня сказать, Господи, поможи. Поможи мне не променять Тебя истина Божья. Аминь. Краманес. Истина Божья, она не меняется. Она вчера и сегодня Бог тот же. Он не изменился, и он в этом собрании, я чувствую, как благодать Божья действует, как дождь благословения покрывает эти жаждущие сердца. Только ты следи за потоком Божьим. Аминь. Чтобы благодать Божья не обошла тебя, и облако милости покрыло твою душу и твою семью. Аминь. И хочется сегодня склониться эту такую, оставить эту такую мысль. Это не тема даже, что-то такое большое мы недолго говорить не умеем. Но хочется оставить эту мысль, чтобы мы порассуждали. Что один просто называется, один просто говорит, что, а другой пишет рукою свою жизнь, свою. Аминь. Она как книжка пишется в жизнь нашей, в ней пишется добрые дела и недобрые дела. Какая книжка у тебя и у меня? Какой послужной список у тебя? Что ты делаешь пред Господом? И я, в том числе, я в страхе, когда говорю это слово, потому что контроль Божий, он и на мое сердце. Аминь. Я не то, что пришел учить, но я в страхе Божьем. Но надо говорить. Надо говорить истины Божьей. Надо говорить правду Божью. Аминь. Крамана Геспарамин. Ибо она попрана в это время. Но хотелось бы сегодня сказать Господи, чтобы истина Твоя перемевала в этой церкви на служителях, на проповедующих, и чтобы вы слушали не просто обман человека, но чтобы Дух Божий лился в твои сердца и, и мир Божий подавался. Аминь. Как река будет с кимпарама нас. И хочется сегодня помолиться. Боже, мы чувствуем Твое присутствие, благодать Твою. Поможи мне сегодня не смотреть, как кто молится, как кто может быть вопиет. Поможи мне вопиять пред Тобою, смиряясь пред живым Господом. Сказать, Господи, помилуй эту страну, аминь, краман готес, помируй этот штат, помилуй эту церковь, а помилуй мою семью, а помилуй и меня, Боже, чтобы мне дойти до вечности, чтобы мне не обмануться, чтобы мне не соблазниться и не отойти от Господа с печалью, ибо многие подходили от Господа с печалью и где-то на Муавских полях, а ты сегодня в этом доме и слышишь Слово Божье, значит, Дух Божий заботится о твоей душе, а Аминь, Он заботится, как отец, заботится о сыновьях, он заботится, переживает и пищу тебе подает, не старый хлеб, не заплесневелый, а новое питание, аминь, для того, чтобы ожила душа твоя, и ты пошел напитанный с этого места, краман мол... готес. И хочется склониться пред Господом и помолиться в этой молитве. я буду дальше проповедники проповедовать. Но хочется так, чтобы душа наша и сердце наше открылось до Господа. Разрыхлить эту почву такую, может, затвердевелую. Может быть, дождь давно не шел внутри меня. Может, я не переживал присутствие Божье и не понимаю, что Бог говорит. И может быть, не все даже слова, те, что я говорил, понял я. Но хочется сказать просто простоте, Господи, помилуй меня. Коснись меня, выйди, мне навстречу, чтобы благодать Твоя уросила меня, чтобы дождь благословения покрыл мою душу, и я не обнищал в это время, когда холодильники полны, когда все доброе, все идет, идет хорошо бизнес, но я не обнищал внутри себя. Аминь. Чтобы я не сголодался в этой, в этой стране, в которой пошел сын блудный, чтобы я не остался без пищи. Давайте помолимся Господу. Аминь.